Как привлечь изобилие в свою жизнь? Эта мощная техника поможет привлечь деньги в свою жизнь, отношения, счастье и здоровье. В женщине кроется мощная сила. И сегодня мы эту силу будем учиться в себе раскрывать, активировать и запускать изобилие в свою жизнь. Что же для вас изобилие? Считаете ли вы, что деньги есть источник зла? Или считаете, что только плохие люди имеют деньги и бывают богаты? А может, кому-то повезло, и он родился в богатой семье? А вам не повезло? Или повезло другому человеку в жизни, а вы невезучий человек. Тебе кажется, что. Твоя удача проходит стороной. Если это так, значит это видео для тебя, моя прекрасное. На самом деле изобилие и удача идут рука об руку. Это значит заниматься любимым делом, получать удовольствие от каждого мгновения в своей жизни, быть счастливой и уметь воплощать свои мечты и желания. Вы спросите, как? Прежде чем начать, подпишитесь на канал, если вы впервые на моем канале. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео и поставьте лайк. Это очень важно для запуска изобилия в вашу жизнь, для активации изобилия. А если вам настолько зайдет это видео, что вы готовы будете оставить донат, для развития этого канала тогда этот донат будет увеличивать ваш доход во сто крат итак давайте начнем сначала с чувствования себя и своего тела вам необходимо верить в то что вы делаете и успех вам будет обеспечен мое внимание опускается внутрь моего тела. Я понимаю, что нахожусь в самом моем сердце. Почувствуйте, увидьте, как ваше внимание спускается в ваше сердце. Мое сознание осознает, что я нахожусь в моменте здесь и сейчас. И все мысли посторонние уходят и растворяются. Я чувствую свое тело. Я вижу, как в сердце зажигается огонь, сжигающий все негативные установки, обиды, боли, разочарования. Все уходит и растворяется в огне. Увидите, как он все сжигает, всю вашу боль, она прочь уходит, она растворяется прямо здесь и сейчас. Увидите, как огонь затухает, и вместо огня в сердечной чакре, которая находится между грудью, там, где душа, появляется солнышко и освещает все ваше внутреннее пространство. Вы ощущаете внутри свет и тепло. Вы чувствуете, как появляется маленькая частичка любви. Видите, как она начинает расти. Она начинает расширяться и заполняет все ваше внутреннее пространство. Она заполняет каждую вашу клеточку любовью. Повторите «я есть свет», «я есть любовь», «я есть изобилие». Женщине мало почувствовать внутри любовь для открытия изобилия. Теперь важно обратить внимание на свою маточку. Опустите свое внимание в маточку. Соединяя сердце и маточку, это духовное и материальное. Когда вы их соединяете, только тогда открывается изобилие в женщине. Ваше внимание теперь находится в маточке. Почувствуйте в ней небольшое желание. Увидьте, как от этого желания... Загорается свет внутри маточки, начинает оживать источник живой воды. Увидите сначала, как маленькая струйка заполняет вашу маточку, очищая ее и обновляя. Свет загорается сильнее в маточке, желание появляется сильнее внутри вас. Это мы открываем женский источник изобилия. Почувствуйте внутри оргазмичность. Оргазмичность вашей маточки. Почувствуйте желание. Почувствуйте в маточке наполненность. Почувствуйте текучесть вашего источника. Увидите, как он у вас переливается. Увидите, как источник увеличивается, он становится все больше и шире, наполняя весь ваш животик. Вы чувствуете эту текучесть, вы чувствуете, как источник бегит, наполняет все ваше внутреннее пространство. Он весь светится, переливается золотым сиянием, наполняя ножки и грудь, где проходит источник, появляется легкость тела, текучесть и оргазмичность. Она наполняет грудь, наполняет руки, шею, голову, всю вашу ауру и пространство в вашей комнате. Увидите, как вы сияете, как все ваше пространство сияет. Чем чаще вы будете испытывать эти ощущения, тем больше вы будете открываться как финансовому изобилию, так и изобилию во всех сферах жизни. А теперь давайте загрузим ваше подсознание счастливой установки и проговорим аффирмации. «У меня счастливая жизнь». Чем больше я счастлива, тем больше в моей жизни радости, любви, счастья. И на эту энергию приходит изобилие, исполняет все мои желания. Я говорю «да» о финансовой свободе. И она через макушку головы в меня, наполняя меня достатком, наполняя меня золотом, наполняя меня сиянием. Деньги приходят ко мне в мое пространство, в мое тело из многих источников. Я уверена в своих силах, ведь я точно знаю, что я совершенство, что я идеал. Я люблю деньги, и деньги любят меня. Я наслаждаюсь финансовой свободой. Я заслуживаю всего самого лучшего. Я достойна, я достойна, я достойна. Я красива, я мудра, я спокойна, я любима, я благодарна. Уме, всему что в моей жизни происходит я достойной жизни роскошной я достойна алмазы носить я достойна команды надежной я достойна весь мир покорить я достойна любви настоящей. Я достойна с любимым жить! Я достойна быть самой творящей, чтобы с миром легко говорить. Я достойна королевой стать! Я достойна вести за собой! Я достойна не жить, а летать! Я достойна быть гордой собой! Я достойна красивой быть! Я достойна брендов шикарных. Я достойна бентли водить и доходов больших регулярных. Я достойна всего желать. Я достойна другим помогать. Я достойна быть им примером. Я достойна свой мир создавать. Я достойна вокруг уважения. Я достойна лучших людей. Я достойна крепкой семьи я достойна расти детей я достойна денег больших я достойна известной быть я достойна проектов крутых я достойна себя пробудить чувствуете уверенность в себе чувствуете изменения напишите в комментариях свои ощущения и ту аффирмацию, которую вы хотите прямо сейчас активировать. Напишите, проговорите эту аффирмацию и ощутите. Смотрите видео это до тех пор ежедневно, пока вы в жизни не увидите изменения. Знай, моя прекрасная, что у тебя все получится, ведь ты совершенство, ведь ты идеал. С вами была Елена Лиенко, ну а ты не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Всего доброго!